Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Щерба и я представляю компанию Асама. Мы продолжаем серию видеороликов о водяных тепловентиляторах или иначе водяных калориферов с вентиляторами. В этом видео я хотел бы вам рассказать по просьбе многих наших клиентов, которые часто спрашивают о том, какие все-таки водяные калориферы лучше, чем они лучше, если у вас какая-то сравнительная таблица, может быть, да, если определенный рейтинг, который указывает на какие-то значимые характеристики преимущества, может быть, и недостатки. И поэтому я провел определенный анализ и сделал некую таблицу, в которой я отразил основные характеристики четырех производителей, а именно Греерс, Тепломаш, Балу и Вулкана, выбрал определенные конкретные модели тепловентиляторов со схожими техническими характеристиками и потребительскими свойствами. Поэтому дальше мы перейдем с вами на мой экран, и я вам покажу эту данную таблицу, и вы, в общем-то, из нее все поймете. Надеюсь, она вам поможет. Если вы, кстати, затрудняетесь с выбором, сами можете к нам обращаться, мы бесплатно вам подберем требуемую модель водяных тепловентиляторов. Все контакты будут указаны в описании к видео, или в конце ролика мы также продублируем все наши контакты. Приступим. Так выглядит наша таблица. Я выбрал определенные модели водяных тепловентиляторов от разных производителей со схожими основными характеристиками и причем каждый производитель в своих каталогах указывает свои параметры при разных входных данных поэтому здесь достаточно было сложно сделать, но я провел определенную работу, чтобы свести эти характеристики и параметры разных производителей к единому шаблону. Итак, непосредственно об участниках нашего сравнения, конкурса, рейтинга, как хотите, так можете называть. Первый это российский производитель Greer's модель vs 1220 Тепломаш Россия КФ-49Т-3.5W2 Балу российский производитель BHP-W320S и польский производитель Вулкана VR-mini EC Итак, приступим к основным характеристикам. Первая характеристика это мощность нагрева. Обратите внимание, что я взял эту мощность при температуре теплоносителя, воды как хотите, прямая 80 градусов, 60 обратная. Итак, и сразу обращаю внимание, что красным, красным я выделял лучшую характеристику, да, синим выделял худшую характеристику, вот там. Поэтому для вашего понимания здесь все достаточно наглядно. Итак, по мощности нагрева лучше у нас получилось 18,9 киловатт у калорифера тепломаш, и водяной тепловентилятор БАЛУ уступает остальным другим, трем конкурсантам, скажем так. Далее, температура воздуха на выходе. Я взял температуру входящего воздуха в колорифер, да, из помещения он забирает, плюс 15 градусов. И максимальный расход воздуха, то есть вентилятор работает на полную. Здесь у нас выиграл Д Гриерс, причем, ну, достаточно уверенно по отношению к тепломашию Балу, ну, и Вулкана к нему приблизился, то есть 36 градусов на выходе у греса минимально у тепломаши просто для кого-то эта характеристика бывает важна максимальная длина струи или эффективная длина струи очень важный параметр особенно он требует внимания пристального для при размещении, простите, при размещении, и планировании места установки колорифера. То есть, этот параметр показывает, насколько далеко этот калорифер пробивает воздух. В других роликах я об этом рассказывал. Если хотите, можете посмотреть. Итак, победитель у нас здесь Балу 15 метров эффективная длина стои. И 13,5 метров уступил тепломаш. Ну, и, собственно, грязь вулкана 14 э, метров эффективно для и Далее, воздухообмен. Э, здесь числа указано через дробь. Э, повторя... Сразу говорю почему. Потому что все эти модели имеют трехскоростные вентиляторы. И указан максимальный расход, средний и минимальный. Точнее, не расход, ну да, расход при разных скоростях. Соответственно, я решил, что будет правильным, наверное, указать победителя э, и проигравших в двух при двух скоростях, простите максимальный, да, и самый низкий, потому что для кого-то будет более важен расход воздуха максимальный, а для кого-то наоборот минимальный, потому что нужно определенный скажем так минимальный шум помещения, например, у нас был заказчик, он есть, покупает в своей конюшне, устанавливает определенные тепловентиляторы, пока не буду говорить какие в конце скажу ну, в общем-то, уровень шума был э, очень важен для него. А далее. Ну, питание 220 – это все понятно. Энергопотребление, минимальное энергопотребление у Греерса 110 ватт, да, максимальное у БАЛУ 180 ватт. То есть электрический вентилятор у нас, который стоит в водяных колорайфах, он, естественно, питается от напряжения 220 и потребляет определенную электроэнергию. Ну, ток – это не принципиально важно. Вот уровень шума, как раз мы к нему дошли после воздухообмена. Минимальный уровень шума у нас был, на максимальной скорости у Грефса 47, видите, децибел, хуже всего было у Вулкана 52. Но в то же время, парадокс, на минимальной скорости у Вулкана всего 29 децибел, а у того же Грефса 36. Тепломаш Балу, к сожалению, не приводит уровень шумов при разных расходах воздуха, на разных скоростях работы тепловентилятора, но это дело производителя. К сожалению, только максимальные да, числа у нас указаны. А, далее, по весу. Вес, наверное, тоже имеет немалое значение, потому что а, особенно это важно при транспортировке груза, например, при выполнении монтажных работ, а, потому что нужно учитывать и стоимость доставок по грузораскрузочных работ, и те усилия монтажников, которые будут а, подвешивать эти водяные тепловентиляторы на какую-то определенную высоту, поднимать ну, разные экономические затраты здесь у нас будут. Есть, здесь у нас победитель Балу, самый легкий, всего 8 килограмм, обратите внимание, самый тяжелый 22 килограмма у Тепломаша. Соответственно, по размерам это тоже иногда имеет значение. Здесь у нас победил абсолютно точно это Греевс. Он был самым компактным, самым большим оказался Балу. Далее, немаловажный важный Параметр это класс защиты IP54 у Греерса и у Вулкана, это достаточно высокий класс защиты пыли и влага защищенности, расшифрую немножко. Самый низкий был у тепломаш IP44 и IP55 самый высокий у Балу. То есть сразу забегая вперед скажу, в итоге я просуммирую все положительные, да, выделенные красным параметры то есть победные очки так называемые да и синие проигравшие и суммирую по каждому из э, водяных тепловентиляторов и так мы поймем у кого в общем то есть определенные преимущества э, ну и скажем так будет понятно для вас в общем то ответить на тот вопрос который наверное вы ищете глядя этот ролик э, рассматривая этот ролик простите Значит, итак, дальше. Тип теплообменника. Медно-алюминиевые, медно-алюминиевые двухрядные. Почему выделил именно двухрядные? Да? Ну, в общем-то, это тоже определенное преимущество, потому что есть заказчики, которые запрашивают именно двухрядные. Хотя при определенной тепловой мощности, мощности нагрева, количество рядов теплообменники... Не имеет значения, но медно-алюминиевые теплообменники имеют явные преимущества перед э, стальными, например, э, у тепломаш, хотя остальные они тоже достаточно долговечны. Дальше, диаметр присоединенных трубопроводов. Вот этот параметр достаточно интересный, потому что у Балу и у Вулкана он, э, ну, скажу так, стандартный, три четверти дюйма. А вот у Гриерса 1-2 дюйма, да, самый маленький. Почему он выигрышный там, по, там, по отношению к тому же тепломашу э, в один дюйм? Ну, все потому, что вы когда будете монтировать этот водяной колорифер, вы будете тратить э, меньше денег на закупку трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры меньшего диаметра, нежели вы будете подводить там дюймовую трубу, искать запорные экраны, Дюймовые под вот, там тот же тепломаш, то есть это все деньги, расходы, и это тоже нужно учитывать. Далее, максимальная температура теплоносителя. Грейс проиграл 120 градусов, тепломаш и балу 150 градусов. Ну, фактически они могут работать на пару. Хотя, например, тот же тепломаш, да, ну, скажем так, Указывает этот параметр, но лучше на 150 градусов с ним экспериментировать. Максимальное рабочее давление поставил, выделил красному у трех производителей. Тепломаш здесь вступил 12 мегапаскалей, точнее 1,2 мегапаскали держит давление. Но это вот опять же возвращаясь к стальным и медно-алюминиевым теплообменникам. Далее, материал корпуса достаточно интересный. Э -э, Вспеенный полипропилену греерсы и у то есть достаточно новые корпуса, которые выпускаются на такого рода аппарат. Они очень долговечны. Со временем, например, как пластик их э -э, не ведет, не начинает дребезжать. Но ну, оцинкованная а сталь с полимерным покрытием, вы прекрасно понимаете, как не, не автомобиль, а через какое-то время коррозия все равно пойдет. Поэтому лично я, да, это, повторюсь, это мое личное мнение вся вот эта таблица. У кого-то будет иные мнения, но, вот, на мой взгляд, спенный полипропилен выигрывает по отношению к цинкованной стали и пластику. Далее, установка потолочная на стены абсолютно у всех э, водяных тепловентиляторов. И сейчас пойдем дальше. Значит, э, по комплектации. Вот смотрите, в комплекте э, ко всем абсолютно водяным тепловентиляторам, ко всем моделям идут консоли или кронштейны, с помощью которых вы закрепите на стену или потолок. А, но только у а, тепломаша в комплекте идет пульт управления проводной. И в том числе инфракрасный дистанционный пульт управления. Только у тепломаша. Поэтому здесь заработал уверенно 2 балла. И далее дополнительные аксессуары, предлагаемые производителем. А, повторюсь, производителем. Понятно, что можно любые калориферы докомплектовать а, там, автоматикой или какими-то другими аксессуарами, приборами от множество других э, производителей, там, электроники, э, запорная регулирующая арматура и прочее, но здесь мы говорим о конкретном производителе. Э, итак, проводные пульты дистанционного управления, которые включают в себя термостат и регулятор скорости, то есть в едином корпусе, это есть абсолютно э, у всех. Ну, повторюсь, тепловаж, он даже идет в комплекте. Э, что касается гибкую подводку, предлагают все, кроме Балу. Обратите внимание, да, вот здесь, ну, к сожалению, не предлагает Балу гибкую подводку, поэтому придется где-то еще покупать. Это не всегда удобно. Трата времени, поездки какие-то лишние дополнительные, неудобно. Термостат. Если есть желание не управлять скоростью, то есть вот этот, как правило, пульт проводной, который имеет термостат и регулятор скорости, он управляет скорость вращения вентилятора и выключает, включает калорифер по температуре. Но если вы не хотите управлять скоростями, вы хотите, чтобы он работал постоянно только э, на максимальном режиме вентилятора, то тогда будет достаточно термостата и возможность подключить просто вот этот термостат, отдельно прибор, ну, есть у всех, кроме тепломаши. Но опять же, тепломаши термостат включен в пульт, который идет в комплекте, поэтому, ну, но дополнительно нельзя его установить, поэтому вот я так решил. А, значит, далее двухходовой клапан с сервоприводом. Два слова для чего он нужен, то есть а, ставится на водяной калорифер, а, заводится, соответственно, сигнал от привода с этого двухходового клапана на проводной пульт а, и при достижении определенной температуры при достижении определенной температуры этот клапан перекрывает подачу теплоносителя в калорийках. Температура упала на 1 градус, опять включили. Точнее, опять термостат из пультон дал команду открыть этот клапан. Теплоноситель дальше поступает. Далее сантехнический комплект обвязки. Вот этот сантехнический комплект обвязки предлагает только ГРИЭС, хотя вот здесь у меня стоит э, в общем-то ошибочно, да, это действительно ну, Вулкана не предлагает, у них нет таких предложений по сантехническим комплектам, ну ладно, бог с ним посчитал и посчитал дальше, датчик наружной температуры, то есть тот датчик, который позволяет в зависимости от температуры на улице, да, управлять двухходовым клапаном и соответственно давать ему команду на открытие и закрытие управляя подачей теплоносителя, то есть уменьшая в зависимости от температуры на улице, то есть температура у нас ниже, теплоносителя подает двухходовой клапан с приводом больше. В водяной тепловентилятор. Вот так это работает. Ну и, собственно говоря, команда контроллер с недельным программированием. Вот, кстати, да, куда это перескочило, вот это да, должно здесь находиться. Потому что только у Греевса и у Вулкана можно докомплектовать команды контроллерами с недельным программированием. То есть на неделю запрограммировать цикл работы прибора на каком-то производстве, складе там, и других объектах. У тепломаша и у Балу, к сожалению, этого ничего нет. Дальше, по функциям, что предлагают именно функционал э, водяных тепловентиляторов. Итак, регулирование скорости вращения вентилятора. То есть, есть ступени на вот этих как раз проводных пультах с термостатными регуляторами скорости. Переключаем режим и выбираем требую скорость вращения вентилятора. Далее, отключение вентилятора при достижении заданной температуры, значит, вот этот вот важный факт, да, опять же, я здесь торопился, видно, напутал, уже вижу ошибку, но, значит, у Гриерса, у Балу и у Вулкана при достижении заданной температуры вентилятор отключается и может работать просто на включение-выключение, да, температуры. Достигла, там, скажем, заданных нами 20 градусов, вентилятор выключился. Опустилась, опять вентилятор включился. У тепломаша этого нет. То есть у него вентилятор работает всегда. Вот здесь должно стоять слово «нет». И вентилятор работает всегда. Управлять температурой, так, точнее выключать прибор по термостату в тепломаше можно только с помощью двухходового клапана, если его установить. Поэтому вот следующий пункт, который как раз я выносил, это отключение подачи теплоносителя при достижении заданной температуры при наличии двухходового клапана. То есть в этом случае все абсолютно приборы, все абсолютно приборы эту функцию могут выполнить, если установить э, двухходовой клапан с приводом. Дальше групповое управление, то есть с одного пульта мы можем управлять несколькими приборами. Но здесь однозначно лидер Греерс, то есть при э, установке так называемых э, блоков распределителей сигнала, и ИРХ, э, можно управлять до 36, до 36 аппаратов. Э, значит, у тепломаши именно под эту модель предусмотрена с одного пульта управления 7 аппаратами, в баллу 6. И э, проиграл, безусловно, вулкана всего 4 аппарата. Дальше регулирование жалюзи. Здесь присутствует у всех абсолютно, но, на мой взгляд, у тепломаша все-таки дела немного хуже стоят, потому что вот те э, жалюзи, не жалюзи, а жалюзи, правильно, конечно, э, значит, те желюзи они сделаны также из металла, и если вы их выставили изначально в одном положении, каждый там, день прибегать, регулировать вверх-вниз, они просто отломаются со временем, поэтому, ну, по большому счету, Нежелательно их, не рекомендует производитель э, поворачивать, двигать вверх-вниз достаточно часто. Желательно это сделать при первой настройке. Э, дальше, возможность регулирования угла установки и поворота тепловентилятора с помощью кронштейна. Это присутствует у всех, то есть вы монтируете кронштейн на стену или потолок, вы можете э, поворачивать влево-вправо наш тепловентилятор. И какие-то тепловентиляторы тоже могут под определенными углами располагаться по отношению там, к потолку, по стенам. Далее. Страна изготовления. Ну, когда писал эту таблицу, к сожалению, не смог выделить здесь победителя, потому что с одной стороны я патриот и Россия для меня это все, но с другой стороны Польша для кого-то является все-таки как бы европейской страной и какие-то более доверительные отношения. Поэтому по большому счету, надо было все обвести красным, это было бы правильно. Далее, гарантийный срок. Два победителя у нас, это Греерс и Вулкана. По 5 лет гарантии это не дают. Меньше всех гарантийный срок дает 2 года именно тепломаш. тот тепломаш выигрывает по цене. То есть, цена на водяные калориферы, самая низкая, для этой модели получился тепломаш. Это розничные цены как раз на сегодняшнюю дату сегодня у нас с вами 28 октября 2018 года и проиграл в данном случае у вулкана ну у греерса и у балу ну похожие цены большая разница итак вот суммировав плюс баллы считая даже те погрешности которые я допустил при составлении таблицы они собственно говоря на результат не повлияли то есть у нас плюс баллов получилось больше всего у греерса Uh, второе место по плюс баллам занял у нас Балу. И uh, следующее место, третье, занял Вулкана. И последнее по плюс баллам занял Тепломаш. Больше всего недочетов я нашел у Тепломаша. Меньше всего у Грельса, но ну, вы сами все видели. И, в общем-то, вычитая плюс баллы, вычел минус баллы. У меня получилось количество набранных баллов. У нас выявился победитель, то есть 21 балл с хорошим запасом, видите, практически в два раза имеет определенные преимущества Диней Калориферы и Греерс по отношению к Балу, к Вулкану, ну, и к Тепломашу. Хотя у Тепломаш, конечно, самая оптимальная и интересная цена. А, итак, господа, подведем итоги. Вот наши четыре конкурсанта. В общем-то с хорошим преимуществом выиграл Калорифер и Греерс. Повторюсь, это мое личное мнение, хотя все вот это вот исследование, оно опиралось исключительно на те данные, которые предоставляют нам производители. Итак, дорогие друзья, вы посмотрели этот ролик, в котором мы привели сравнительную таблицу с техническими характеристиками водяных тепловентиляторов четырех производителей. Греерс, тепломаш, балу и Вулкана выиграл у нас водяной тепловентилятор Греерс, модель vs 1220 что со значительным отрывом. Я очень надеюсь, что наше видео помогло вам разобраться, а если мы кого-то запутали, то милости просим, вы можете к нам обращаться звонить нам на телефоны все контакты кстати есть в описании или писать на электронную почту также подписывайтесь на наш канал ставьте лайки или дизлайки комментируйте пожалуйста мы всегда будем рады вас видеть до новых встреч пока